Парни, привет! Сегодня у нас особый повод для видео. Я хочу презентовать на ютубе свою первую часть книги «Путеводитель по соблазнению девушек. Осторожно, секс». Первая часть была написана в мае 2017 года, я не хотел ее упускать, пока не допишу вторую часть, но вторая часть выходит настолько огромной, что, походу, она выйдет только в следующем году. И чтоб не затягивать, по ссылке в описании ты можешь скачать первую часть этой книги. О чем эта книга? У большинства парней, неважно, с опытом по соблазнению или без опыта в соблазнении, возникают проблемы в двух моментах, в двух этапах. Первое это и непосредственно момент знакомства с девушками, если ты не знакомишься с девушками или неправильно с ними знакомишься, они не приходят на свидание, ну и откуда у тебя будет секс, если ты с ними не знакомишься. Ну и, соответственно, они не приходят на свидание. И вторая проблема. У парней нет понимания стадии соблазнений. Когда нужно переходить на стадии привлечения, когда ты должен быть на стадии рапорта, почему нельзя их мешать и почему вот это заканчивается. Либо френд-зоны, либо девушка не хочет приходить на следующее свидание, либо девушка не хочет заниматься с тобой сексом тупо, да, неважно, там, через три свидания, через пять свиданий. И ты не знаешь, как перейти с одного этапа на другой. Ты вообще не знаешь о существовании этих стадий соблазнений и как следствие... Очень низкая, крайне низкая результативность. Основная задача этой книги закрыть эти два вопроса подробно. Рассказать тебе о знакомствах, рассказать тебе о том, какие этапы, как они идут друг за дружкой, и что тебе нужно сделать для того, чтобы перейти с одного этапа на второй, и так далее, и так далее, и так далее на следующий, непосредственно до секса. Все, что начинается после секса, отношений в этой книге нет, а во второй части, скорее всего, не будет. Сегодня у нас пятница, а впереди выходные, прочитай эту книгу, и уже завтра ты сможешь получить какие-то новые результаты. Возможно, сделать свои первые знакомства, возможно, провести такие свидания, которые будут конвертироваться в нечто большее, в сближение. В сближение, которое и девочка воспринимает адекватно и с желанием. И для тебя это комфортно. Скачивай эту книгу прямо сейчас по ссылке в описании, открывай, прочитай. Если есть вопросы, напиши мне в группе ВКонтакте. А сейчас коротко план ближайших мероприятий на месяц Завтра, в субботу, 21 октября У нас пройдет практический мастер-класс Где вы сможете в полях э, Под моим надзором, под надзором саппортов Познакомиться с девочками, выполняя различные задания 22 октября у нас с вами пройдет мастерская знакомств. С утра до вечера на дневный тренинг, где я рассказываю основные правила, основные принципы того, как знакомиться. Техническую часть рассказываю знакомства, работу с сражениями. Там много всего. По ссылке тоже в описании. 4 ноября у нас будет тренинг директивные знакомства в Москве. На этом потоке, вот сейчас, который идет, у нас сегодня финальный день, у парней уже больше 10 свиданий. У каждого участника уже больше 10 свиданий за 6 дней. Сегодня седьмой день. Отчеты парней вы можете почитать на моем сайте, там второй пост на данный момент. И 18 ноября я приеду в Санкт-Петербург, и мы проведем тренинг директивного знакомства уже в Санкт-Петербурге. Поэтому, если вы из Питера, переходите также по ссылке в описании, оставляя заявку на тренинг, с собой связь, что расскажут, что нужно сделать для того, чтобы попасть, ну и, соответственно, расскажут несколько подготовительных моментов, подготовительных этапов, как сделать так, чтобы тренинг прошел максимально круто. На этом все, не забудь скачать книгу, прочитаю прямо сейчас час. И надо откладывать в дальний ящик. Там она небольшая, 20 страниц. Осилишь за... До сегодня я осилишь. Сейчас я осилишь. Всем пока!